Всем привет, друзья! С вами Фишерман Хунтер. Вот чуть-чуть. Сахотинка. Завяливается. Подготовка к копчению, короче. Вот. В общем-то, короче, посолена, вымочена, завалена, короче, в перцы красном на солнышке вялилась у нас короче примерно часов 8 потом ночь в тени висела в ограде под ветром вывешенная через сутки снята, просто в ведре полежала и вот теперь уже часа три наверное висит вот. вот так вот она у меня обветривается короче коптить не сам буду Попросил человечка, который мне ее скоптит. Вот не знаю, как лосятину лучше коптить. Либо горячего копчения, вот такие вот куски завяленные, либо холодного. Друзья, кто коптил, посоветуйте, пожалуйста. Я буду рад самому лучшему варианту. Жду ваших ответов.